С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Новый год пусть приносит удачу. В своем сердце на Бога взирайте. Планы жизни Творцу доверяйте. Если веруем, то непременно все решится на удивление. Ведь Господь все задачи решает, а от нас Он всегда ожидает, чтобы открыли души свои двери для смирения, Мудрости веры, вере, новой силы любви, что у Бога. В лучший год нам открыта дорога. На лице пусть искрится улыбка, Только искренняя, а не пытка. Не играйте вам чуждые роли, Пусть окрепнет в делах ваша воля. Все проблемы в молитве решайте, В испытаниях ум развивайте, Да пошлет Бог мудрость в страданиях. Верьте Божьим обетованиям, Пламенейте в Божьем служении, Прочь гоните печаль и сомнения. Жизнь, творя в Иисусе с любовью, Каждый миг станет счастьем, и, солью. и тогда этот год нас научит, что Господь держит жеребий и случай и проводит земными путями, чтобы остаться навеки друзьями.